Глава 9. Никодим приходит ко Христу. Фарисеи, священники и старейшины активно обсуждали великую силу, которую Иисус продемонстрировал в храме, порицая действия еврейских сановников. Его внешность и тембр голоса, а также неоспоримый авторитет, явленный им перед толпой, заставили многих из них поверить в то, что он действительно был Мессией, которого они так долго ждали и хотели увидеть. Часть евреев всегда боялась противостоять кому-либо, кто, казалось, обладал выдающейся силой или находился под влиянием Духа Божьего. Устами пророков Израилю было передано множество посланий, и все же нередко происходили случаи, когда этих святых людей убивали по наущению израильских вождей, недовольных обличением их грехов. Владычество язычников над евреями было наказанием за пренебрежение предупреждениями Божиими и желание раскаяться в беззакониях и- за еще более старательное преумножение грехов. Во времена Христа евреи сетовали на унижение, которое они претерпевали от римлян, и в то же время осуждали действия своих проотцов, которые забивали камнями пророков посланных, наставить их на путь истины. И все же священники и старейшины лелеяли в своих сердцах дух, побуждающий их совершать подобные преступления. Высокопоставленные служители храма совещались по поводу действий Иисуса и того, как им следует дальше вести себя. Один из них, Никодим, советовал проявить умеренность как в проявлении эмоций, так и в действиях. Он утверждал, если Иисус действительно имеет власть от Бога, что отвергать Его предостережение и проявление Его силы рискованно. Он не считал Его самозванцем и не насмехался над Ним, как это делали другие фарисеи. Он лично видел и слышал Иисуса, и это повергло Его в замешательство. Он с волнением изучал свитки, содержащие пророчества о явлении Мессии. Он истово хотел пролить свет на эту важную тему – и чем глубже он изучал этот вопрос, тем больше убеждался, что этот человек был тот, о котором говорили пророки. Если он воистину был Христом, то наступила переломная эпоха как в истории всего мира, так и в жизни еврейского народа. После того, как Христос очистил оскверненные дворы храма, он на протяжении всего дня исцелял больных и облегчал страдания страждущих. Никодим видел, с каким нежным сочувствием он встречал нищих и угнетенных и помогал им. Как любящий отец он исцелял болезни своих детей и облегчал их страдания. Никто из обратившихся к нему не получал отказа. Матери радовались, видя своих малышей здоровыми, рыдания и стоны сменялись словами благодарности. Весь день Иисус наставлял беспокойных и любопытных людей, дискутировал с книжниками и мудростью своих слов отражал надменные придирки гордых лидеров. Никодим став свидетелем чудес и, изучив пророчество, указывающее на Иисуса, как на ожидаемого мессию, не мог не верить, что он посланник Божий. Наступила ночь, и Иисус, обессиленный после своих изнуряющих трудов, искал уединения и отдыха на Масточной горе. Здесь Никодим и нашел его, чтобы побеседовать. Этот человек был зажиточен и почитаем евреями. Весь Иерусалим знал его как человека богатого, образованного и благодетельного. Особенно уважали его за щедрое пожертвование храму он также был одним из видных членов Синедриона. Тем не менее, когда он вошел в присутствие Иисуса, странное волнение и робость овладели им, но он попытался скрыть свои чувства под маской хладнокровия и важности. Он постарался обставить все так, будто бы ученый правитель своим визитом в неурочный час и без приглашения облагодетельствовал незнакомца. Дабы снискать расположение, он обратился к Иисусу со следующими словами. «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 2. Вместо ответа на это приветствие Иисус спокойно и пристально посмотрел на говорящего, словно читая его душу а затем доброжелательно и торжественно сказал, раскрывая истинное состояние Никодима. "Истина, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 3. Фарисея привели в замешательство эти слова, значение которых он частично понял, ведь он слышал, как Иоанн Креститель проповедовал покаяние и крещение а также пришествие того, кто должен крестить Духом Святым. Никодим давно понял, что евреям не достает духовности, что ими руководит фанатизм, гордыня и мирские амбиции. Он надеялся, что с приходом Мессии наступят лучшие времена, но он искал Спасителя, который займет временный престол в Иерусалиме и соберет еврейский народ под своим, под своим знаменами, чтобы силой не свергнуть власть Рима этот образованный сановник был строгим фарисеем. Он гордился своими добрыми делами и особой набожностью. Он считал, что его повседневная жизнь совершенна в глазах Бога и был поражен, услышав, что Иисус говорит о царстве слишком чистом для него, чтобы видеть его в нынешнем своем состоянии. Умом он это понимал, но его сильно задели слова Христа, точно павшие в цель, потому он и ответил так, как будто понял их в самом буквальном смысле, как может человек родиться, будучи стар. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 4. Иисус торжественно повторил, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 5. Слова Христа нельзя было толковать по-иному, Собеседник Христа прекрасно понимал, что тот имел в виду крещение водой и благодать Божью. Сила Святого Духа человек полностью преображается. Это изменение и является собой новое рождение. Многие иудеи признали в Иоанне пророка, посланного Богом, и приняли от него крещение в покаянии. Между тем он объяснял, что его труд и миссия заключается в том, чтобы подготовить путь для Христа – который является большим светом и завершит начатую им работу. Никодим много размышлял над этим и теперь убедился, что находится в присутствии того, о ком говорил Иоанн. Иисус сказал, «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 5 по 8. Этими словами Иисус старался убедить Никодима в важности влияния Духа Божьего на человеческое сердце для его очищения и достижения гармонии и праведности. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 19. Если очистить этот родник, из него начнет бить кристально чистая вода. Такое понимание нового рождения озадачило Никодима. Он спросил, как это может быть? Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 9. Иисус призывает его не удивляться и для лучшего объяснения приводит в пример ветер. Мы слышим, как он шумит в кронах деревьев, видим трепет листьев и цветов, но сам ветер не видим глазу, и никто из людей не знает, откуда он приходит и куда уходит. Таков опыт каждого, кто рожден от Духа. Дух является невидимым проводником, через который действует сила Божья, принося ощутимые результаты. Его влияние неоспоримо, он управляет действиями человека. Очистившись от скверны, он становится движущей силой добра. Когда Дух Божий овладевает разумом и преображает жизнь, тогда из него исчезают греховные помыслы, и человек отказывается совершать злые поступки. А там, где властвовали гнев, зависть и раздоры, воцаряются любовь, мир и смирение. Эта сила, невидимая человеческому глазу, создает новое существо по образу Божьему. Никодима больше поразило не необходимость перерождения, а сам способ его совершения. Иисус с упреком спрашивает его, как может он, учитель Израилев, толкователь пророчеств, не знать этой истины. «Неужели зря читал он священные книги, так и не почерпнув из них, что сердце должно быть очищено от осквернения Духом Божьим, прежде чем оно станет пригодным для Царства Небесного?» Христос не упоминает здесь о воскрешении тела из мертвых, когда народ будет преобразован в один миг, но он говорит о внутреннем труде благодати на невозрожденное сердце. Он только что очистил храм, прогнав из его священных дворов тех, кто принизил его до места торга и стяжательства. Никто из тех, кто бежал в тот день от присутствия Иисуса, не был освящен благодатью Божией, чтобы стать причастником священного служения в храме. Среди фарисеев действительно были достойные люди, сожалеющие о пророках, которые развращали еврейский народ и оскверняли его религиозные обряды. Они также видели, что место истинной святости заняли традиции и бесполезные ритуалы. Но они были бессильны остановить это разрастающееся зло. И Иисус начал свой труд, нанеся прямой удар по себе любимому и скупому духу евреев, показав, что, провозглашая себя детьми Авраама, они одновременно отказываются следовать его примеру. Они рьяно демонстрировали показанную праведность, пренебрегая внутренней святостью. Они строго придерживались буквы закона, при этом каждый день попирали его дух. Закон запрещал ненависть и воровство, но, по словам Христа, евреи сделали дом его отца вертепом разбойников. Народ крайне нуждался в нравственном возрождении, искоренении грехов, обновлении истинного знания и подлинной святости. Очищение храма символизирует работу, которую должен выполнить каждый, чтобы получить вечную жизнь. Не спеша, Иисус раскрывал Никодиму план спасения, показывая ему, как Святой Дух приносит свет и преобразующую силу в каждую душу, рожденную от Него. Подобно ветру, который незрим, но последствия которого видны и ощутимы, крещение сердца Духом Божьим проявляется каждом действии того, кто познал его спасительную силу. Он объяснил, как Христос, несущий бремя человечества, снимает этот груз с угнетенной души и дает ей радоваться освобождению от оков. Печаль сменяется радостью, а на лице отражается свет небес, и все же никто не видит руку, снимающую бремя, и не зрит с них сходящий от судов Божий свет». Благословение приходит тогда, когда душа веряет себя в руки Господа. Это тайна выше человеческого понимания, но тот, кто переходит от смерти к жизни, поймет эту Божью истину. Обращение души через веру во Христа Никодим понимал смутно, ведь он привык считать истинной религией формальности и строгие обряды. Великий учитель объяснил, что его миссия на земле заключалась не в создании временного царства с его мирской пышностью и показухой, а в том, чтобы установить царство мира и любви и привести людей к его отцу через посредническое служение его сына. Никодим был озадачен, потому Иисус сказал, «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверитесь, если буду говорить вам о небесном?» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 12. Если Никодим не смог принять его учение о преобразующей работе благодати над человеческим сердцем, представленной в образе ветра, как он мог понять суть славного Царства Небесного, если бы Христос стал объяснять ему это? Не понимая природы служения Христа на земле, он не мог вникнуть в суть его трудов,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 и придут туда и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». И Иезекииля, глава 11, стих 18. «Посему я буду судить вас, дом Израиля, в каждого по путям его, говорит Господь Бог, покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух,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 но теперь он стал осознавать их истинное значение и понимать, что даже такой верующий благородный человек, как он, должен пережить через Иисуса Христа новое рождение, которое является единственным условием для спасения и входа в Царствие Божие. Иисус утверждал, что если человек не родится свыше, он не сможет увидеть Царство, установить которое на земле пришел Христос. Строгое соблюдение закона само по себе никому не дает права попасть в Царство Небесное. Необходимо перерождение, обновленный ум, ставший таковым благодаря влиянию Святого Духа, который очищает жизнь и облагораживает характер. Эта связь с Богом делает человека достойным славного Царствия Небесного. Ни одно человеческое изобретение не может излечить грешную душу. Работа благодати возможна лишь после покаяния, смирения и полного подчинения Божьим требованиям. Беззаконие настолько омерзительно в глазах Бога, которого грешник и так слишком долго оскорблял и попирал, что часто покаяние, соразмерное совершенным грехам приводит к мучительным, почти неоспоримым страданиям духа. Только полное принятие и применение Божьих истин открывает человеку двери в Царство Божье. Только чистое и смиренное сердце, послушное и любящее, твердое в вере и служение Всевышнему, может туда войти. Иисус также говорит, что «как и Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 14. Когда израильский народ пребывал в пустыне, пред их взором на шест был поднят медный змей, чтобы все умирающие от укуса ядовиты, ядовитой змеи могли взглянуть на этот символ Христа и немедленно исцелиться. Но они должны были смотреть с верой, иначе все было бы напрасно. Точно так же люди призваны взирать на Сына Человеческого, как на своего Спасителя для жизни вечной. Грех отдалил человека от Бога, Христос принес свою божественность на землю, скрытую за человеческим обликом, чтобы спасти человека от гибели. Человеческая природа дурна по своей сути, и чтобы пребывать в гармонии со всем чистым и святым в бессмертном Царстве Божьем, его характер должен измениться. Такое преобразование и есть новое рождение. Если человек верой принимает любовь к Бога, он через Иисуса Христа становится новым созданием. Все мирское преодолено, человеческая натура подчинена, а сатана побежден. В своей важной беседе с Никодимом Иисус раскрыл перед этим достойным фарисеем весь план спасения и свою миссию для мира. Ни в одной из своих последующих проповедей Спаситель не останавливался так подробно, объясняя шаг за шагом, что должно произойти в сердце человека, чтобы тот унаследовал Царство Небесное. Он показал, что спасение человека связано с любовью Отца, которая побудила его ради спасения человека послать своего сына на смерть. Иисус знал, в какую почву он бросил семена истины. В течение трех лет плоды почти не всходили. Никодим никогда не был врагом Иисуса, но и не признавал его публично. Его характеру было присуще принимать взвешенные решения. Он с большим интересом наблюдал за служением Иисуса. Он думал о его учении и видел чудесные дела, которые тот творил. Последней каплей, убедившей ученого-иудея в, в истинности того, Иисус был Мессией, было воскрешение Лазаря из мертвых. Однажды, когда Синедрион решал, как лучше всего добиться осуждения и смерти Иисуса, его голос возвысился в знак протеста. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 51. На его возражение был получен резкий ответ. «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 52. Но все-таки совет разошелся, поскольку его члены так и не смогли прийти к согласию по вопросу осуждения Иисуса. Иудеи подозревали, что Иосиф из Аревмофии и Никодим сочувствуют Галилейскому учителю, и потому эти люди не были вызваны на заседание совета, решившего судьбу Иисуса но слова, сказанные той ночью одному из них на одинаковой горе, не пропали даром. Когда Никодим увидел Иисуса на кресте, распятого подобно преступнику, между небом и землей, но все равно молящегося за своих убийц, когда он стал свидетелем разгула стихий в тот ужасный час, когда зашло солнце, а земля всколебалась, когда раскололись горы, а завеса в храме разодралась на две части, Тогда он вспомнил торжественные слова, произнесенные на горе. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». Евангелие Иоанна, глава 3, стих 14. Пелена упала с его глаз, и вера заняла место сомнения и неуверенности. Лучи света, пролившиеся на его во время тайной беседы на горе, осветили крест Спасителя. Во времена уныния и опасности, когда страх и сомнения сковывали сердца учеников и сделали их слабыми, Иосиф из Аримафии, тайный ученик Иисуса, смело пошел к Пилату, чтобы забрать тело Господа. А Никодим, который приходил к Иисусу ночью, принес сто фунтов мира и алоэ. Эти два человека своими руками совершили погребальные священные обряды и положили тело Спасителя в новую гробницу где никогда прежде не лежал человек. Эти почтенные еврейские старейшины рыдали над святым телом умершего. Теперь, когда ученики были рассеяны и подавлены, Никодим смело выступил вперед. Он был зажиточным человеком и теперь стал использовать свое богатство, чтобы поддержать зарождающуюся церковь Христову которая, по мнению иудеев, со смертью Иисуса должна была погибнуть. Тот, кто прежде осторожничал и сомневался, теперь во столь опасное время проявил твердость, как гранитная скала, укрепляя ослабевающую веру последователей Христа, предоставляя средства для продолжения его дела. Прежде почитавшие его люди теперь возводили на него клевету, преследовали его и клеймили его честное имя позором. Он потерял все свое материальное состояние, но не дрогнул в вере, зародившейся в тайной ночной беседе с молодым галилеянином. Никодим рассказал Иоанну о своем ночном посещении, и вдохновенное перо ученика записало эту историю в назидание миллиона. Жизненные истины, о которых говорится там, сегодня так же важны, как и в ту торжественную ночь, когда могущественный еврейский сономник посетил окутанную сумраком гору, дабы Иисус скромного плотника из Назарета научиться верному жизненному пути. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисея в слухе? что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 1. У иудеев сформировалось предвзятое мнение в силу того, что ученики Иисуса не использовали точные слова Иоанна в обряде крещения. Учения Иоанна находились в полной гармонии со словами Иисуса, но со временем ученики пророка стали ревновать, подстегиваемый страхом, что влияние их наставника ослабевает. Между ними и учениками Христа возник спор относительно слов, которые следует использовать при крещении, и, наконец, относительно права последних вообще крестить. Ученики Иоанна пришли к нему, чтобы излить свои обиды. «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 26. Иоанну также были присущи человеческие слабости. Это было послано ему суровое испытание. До того, как Иисус начал свое служение, влияние Иоанна как пророка Божьего было сильнее, чем у любого другого человека. Но слава этого нового учителя привлекала внимание всего народа, и, соответственно, об Иоанне стали говорить все меньше и меньше. Его ученики показали ему истинное положение дел, и Иисус крестит, и все идут к нему». Иоанн находился в затрудительном положении. Если бы он словом сочувствия или ободрения поддержал чувство ревности и зависти, зародившейся в сердцах учеников, возникло бы серьезное разделение. Но благородный и бескорыстный дух пророка проявился в ответе, который он дал своим последователям. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполнилась, и ему должно расти, а мне умоляться. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 27 по 30. Если бы Иоанн допустил разочарование или недовольство тем, что Иисус потеснил его, если бы он дал волю себе любимым эмоциям, когда почувствовал, что его власть над людьми ослабевает, если бы на мгновение в этот час искушение забыло о своем предназначении, то для учреждения христианской, христианской церкви это стало бы катастрофой были бы посеяны семена раздора, из которых бы проросли ростки анархии, и дело Божие зачахло бы бесприлежных работников. Но Иоанн, не думая о своих личных интересах, встал на защиту Иисуса, свидетельствуя о его превосходстве как обетованного Израилевого, для которого он и пришел приготовить путь. Он полностью отожествил себя с делом Христа и заявил, что успех в служении Спасителя будет для него главной наградой и величайшей радостью. Затем, поднимаясь над всеми мирскими соображениями, он дал это замечательное свидетельство, почти полный аналог того, что Иисус сказал Никодиму во время их тайной встречи. «Приходящий свыше и есть свыше всех»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 «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 31 по 36. Сколь поразительная весть была дана фарисеям, открывшая путь для служения Христа. Тот же Дух, который руководил Иисусом, контролировал разум Иоанна Крестителя». Их слова не противоречили друг другу, их жизни были посвящены одной и той же преобразующей работе. Пророк указывает на Спасителя, как на солнце правды, которое, восходя в своем великолепии, затмевает угасающий и тускнеющий во славе великого сияния его собственный свет. Иоанн, бескорыстно радуясь успешному служению Иисуса, показал миру самый истинный образец величия – когда-либо продемонстрированный смертным человеком. Он дает урок смирения и самопожертвования тем, кого Бог поставил на ответственные должности. Он учит их никогда не принимать излишние почести и не позволять духу соперничества позорить дело Божье. Истинный христианин обязан поступать должным образом даже в ущерб своим личным интересам. Дошедшие до Иоанна новости об успехах Иисуса также были переданы и в Иерусалим, где разожгли к нему зависть, ревность и ненависть. Иисус знал, что фарисеи со своими черствыми сердцами и затуманенными умами приложат максимум усилий, дабы внести раздор между его учениками и последователями Иоанна, что в итоге сильно повредит служению поэтому он без лишнего шума прекратил крестить и удалился в Галилею. Он знал, что надвигающаяся гроза скоро сметет благороднейшего из пророков, которого когда-либо Бог посылал миру. Он хотел избежать любой смуты в великой работе, предстоящей ему, и на какое-то время ушел из этого региона, дабы поутихли все волнения, наносящие ущерб делу Божьему. Вот урок для последователей Христа. Необходимо принимать всевозможные меры предосторожности, чтобы избежать разногласий, ибо при любом разделении интересов, приводящих к спорам и горестным разногласиям в церкви, гибнут души, которые могли бы обрести спасение в Царстве Небесном.